Привет, народ! Вещает Антон. Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько полезен и удивителен 3D принтер? Даже в голове не укладывается, что устройство использует компьютерный дизайн для распыления каких-то крошечных слоев материала, а затем с помощью тепла слой за слоем соединяет их воедино. Да и согласитесь, конструкции получаются здоровскими. Кстати, сегодня я покажу вам самые невероятные вещи, выполненные с помощью 3D принтера. Надеюсь, вы уже подписались на мой канал, поставили лайк и ударили в колокольчик. Ведь как еще узнавать о выходе новых роликов? А также не забывайте, в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Ну а мы начинаем. Не знаю как, ребят, но автору этого видео каким-то чудом удалось сделать на 3D принтере реальный двигатель. Вернее, копию реального движка.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 Вау, от этого проекта я реально залип и даже пересматривал его несколько десятков раз подряд. Какой-то чувак решил построить на своем дорогущем 3D принтере ящерицу. Я впервые осознал всю круть этих машин, а также то, почему они так дофига стоят. Он построил на 3D принтере движущуюся рептилию, которая не просто круто выглядит, но и действительно походит на дорогую, необычную игрушку. Уверен, продавая кто подобное в магазе, задвинули бы офигеть какую цену.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 Если у вас есть желание создавать необычные предметы, различные фигуры или же восстановить поломанную деталь, то вам поможет 3D-принтер KR6. Это компактный и очень качественный 3D-принтер от компании King Rune. Приходит он в разобранном виде и состоит из нескольких деталей, так что сборка не займет у вас много времени. Принтер способен создавать детали высотой до 18 сантиметров. В качестве рабочего материала используется фотополимерная смола, которая обладает хорошей прочностью.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 полтора километра, Карл! Представьте, как это далеко и как это круто! Аж мурашки по телу побежали! А теперь я покажу офигенный меч, который заценят все фанаты вселенной Devil May Cry. Это Алая Королева. Форма и меч напоминает Гроссместер. Уникальным его делает похожая на мотоциклетную рукоять, которая при повороте распыляет по клинку горючее, значительно увеличивая мощь наносимых ударов. Эта система называется x Раскрутить ее можно три раза, а затем выпустить всю мощь клинка либо в одном мощнейшем ударе, либо в трех отдельных жалящих уколах. Эта система достаточно мощна, чтобы Нейра использовал ее для ускорения. Из-за нее и некоторых других модификаций мало кто, кроме Нейра, может использовать Алую королеву. По-моему, автор проекта очень сильно запарился и сделал это не зря. Проект бомбический.